Итак, какие есть плюсы и минусы, когда вы занимаетесь самостоятельно? Плюсов как-то значительно меньше, чем минусов, но все-таки они есть. Вы в своем ритме занимаетесь, никто вас не подгоняет, никакой ответственности нет. Где, когда удобно и, конечно, не тратите деньги. Но вот мои но. Вам сложно контролировать правильность выполнения упражнений. и Бывает так, что лень записывать себя на диктофон. Вы не имеете четкой программы, либо вам надо как-то ее самостоятельно составить. Но вы в этой области не специалист, вы не имеете знаний, поэтому вам сложно ее составить. Нет никакой поддержки, вообще никакой поддержки педагогов. Вот, например, у меня на Юдеме видеокурсы они ну, с такой условной поддержкой. То есть мне студенты могут написать по каждому упражнению, задать вопросы, получить текстом ответ. Но я считаю, что это очень круто. То есть вы один раз купили курс, и потом вот можете задавать вопросы, вам всегда ответят по конкретным упражнениям. Очень вероятность большая есть потерять вообще мотивацию заниматься после записи себя на диктофон. Опять-таки нет поддержки со стороны педагога, и вы вот так сидите сами с собой. Вот напишите, знакомы ли вам вообще вот эти все вещи, о которых я говорю, поставьте там плюсики или да, напишите в чат, что вам вообще это в принципе все знакомо. И нет четкого графика занятий. Ну сегодня вот хочу, занимаюсь, потом не хочу, не занимаюсь, и вы вот так в таком состоянии пребываете. Тоже делайте скриншот. Делайте скриншот сейчас. Это прям схема. Вот что вам нужно, в какой последовательности осваивать для того, чтобы ну, стать вокалистом. Крутым или хотя бы хорошим. Первое, это, конечно же, дыхание. Вот дыхание и ноты, природный голос, это может все идти вместе. Ну, я не могла это все на одной линейке написать. но, допустим, вы начали заниматься дыханием. Параллельно возрождением природного голоса, вообще настраиваете свое звучание, да, вот вижу плюсики, да, да, да, все, вам это знакомо, супер, да, да. Природным голосом начинайте заниматься. Если есть проблемы с нотами, то также параллельно работайте над этим, чтобы время не терять, чтобы все было интенсивно. То есть дыхание, природный голос, ноты, если нужно. Далее, после этого вы осваиваете базовые принципы вокала. Мы о них позже поговорим, я расскажу, что делать. После того, как базовые принципы вокала вы освоили, идете в вокальные приемы. Осваиваете вокальные приемы грудного и головного регистра. Грудной регистр это вокальный нос, субтон, твенг, белтинг. Между ними у вас будет микс и соп. И в голову пойдете, там у вас будет фальцет эстрадный академ. Вокальные приемы освоили, начали тянуть диапазон, развивайте высокие ноты. И параллельно можно уже потихонечку брать вокальные украшения. Вот такой план. Все вообще на одном слайде получилось, да, поместилось. Нравится ли вам вообще такой план? Поставьте в чат плюсики, если вам вот эта программа. Э, импонирует, что в принципе не так все сложно, когда мы э, раскладываем все по бусинкам, все по полочкам, и вы понимаете, куда вам идти и что вообще вам делать, в какой последовательности, что не надо в самом начале, да, не надо с конца начинать с мелизмов, высоких нот и так далее, потому что многие сейчас начинают с мелизмов. Это в корне неправильно. И даже если вы научите делать, научитесь делать мелизмы, вы не сможете петь, в принципе, ну вот круто петь, да, вы будете делать мелизмы. Но без базовых принципов, без вокальных приемов, вы не сможете петь круто всю песню. Кроме вот этого, допустим, там одного или двух сколько-то мелизмов. Вижу ваши плюсики, вам все это нравится, супер.